Добрый день, дорогие гости и подписчики моего канала. Я рад вас видеть на моем канале. Сегодня мы с вами рассмотрим разновидности двух рублей 2013 года. Нумизматы отличают пять основных разновидностей. Это две разновидности Московского монетного двора и три разновидности Санкт-Петербургского монетного двора. Для начала рассмотрим разновидности Московского монетного двора. Двушки Московского монетного двора в 2013 году произведены гигантским тиражом. В популярных ценниках они обычно обозначают букву N, то есть они равны номиналу, цена их равна не номиналу. Но не все так просто. У нас среди этих двушек есть дорогостоящие монеты. Как вы знаете, в 2009 году у нас была проведена, можно сказать, такая реформа, и у нас за место медно-никелевого сплава начали использовать сплав со сталью. Медно-никелевый сплав у нас не магнитится, а остальные денежки, естественно, магнитятся. Но вот в 2013 году у нас есть экземпляр, который является немагнитным. То есть, он создан из медно-никелевого сплава. При этом данная монета довольно дорогая. Она стоит до 20 тысяч рублей. Давайте же с вами перейдем к разновидностям Санкт-Петербургского монетного двора. У нас есть три основные разновидности. Сейчас вы их видите на экране. Первая не очень дорогая, вторая чуть подороже и третья самая, естественно, дорогая. На первой разновидности у нас прорези сглажены, это самая обычная разновидность. На второй разновидности у нас прорези четкие. Данная монета является нечастой, но все же ее можно встретить в обороте. И третья разновидность одна прорезь четкая, другая сглаженная. Данную разновидность найти довольно сложно, прям вот вообще нереально, можно так сказать. Но тем не менее она встречается в обороте. Стоит данная монета может до 20 тысяч. Прорези на верхнем листе сглажены, разновидность, до 20 рублей. Прорези на верхнем листе четкие, до 200 рублей. Что ж, дорогие подписчики и гости моего канала, я благодарю вас за этот замечательный просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если эта информация была для вас полезна. Также не забывайте поделиться данным видеороликом с друзьями, чтобы они узнавали новое о монетах и, возможно, даже о разбогатели, найдя какую-нибудь монетку. Ну а я с вами не прощаюсь. До новых встреч!